Дорогие мои, меня зовут Радагаст, и сегодня хотелось бы сделать небольшое отступление в сторону так называемых школ или традиций в ролевых играх. Старые традиции это очень расплывчатый, но тем не менее почему-то интуитивно абсолютно понятный всем термин. Соблюдение старых традиций означает делать так, как делали давно, и чтобы получалось хорошо. Можно с помощью ностальгии, старательно оборачивая каждый элемент в оформление или в стилистику, вызывающую вот эти вот теплые воспоминания. Можно еще как, но главное вот это, чтобы было хорошо и чтобы было похоже на то, что было раньше и сейчас уже не актуально. Но именно похоже. Понятное дело, что если взять вот сейчас и выпустить какие-то там невнятные буклетики, заполненные сумбурным текстом с плагиатом из творчества с различных современных писателей, с уродливыми картинками, содранными с комиксов, и с заявочками вроде «А сейчас возьмите карту из такой-то там ролевой, не ролевой настолки», то их не купят даже родители таких игроделов, не то что друзья или левые люди из интернета. А для того, чтобы было хорошо, нужно думать, анализировать, разбирать, что там было, что из этого было хорошего, или еще более точно, что из того, что там было, заставляет нас сейчас вспоминать, что это было хорошо. Традиционно выделяются четыре пункта соответствия старым традициям. Они были сформулированы Матвеем Финчем лет десять назад и с тех пор почти не подвергались сомнению. Этот Финч также известен как человек, сделавший один из самых известных, э, ну, самых успешных, скажем так, ретро-клонов. Это мечи и магия, Призваны в куда более удобочитаемой и многословной форме повторить именно нулевую версию подземелья и дракона. Эти пункты, названы им откровениями, они таковы. Первое, это мастер выносит вердикты, а не использует правила. Правила мастер, конечно, тоже может использовать, никто ему не мешает, но и не заставляет. Игрок делает заявку, глядя задумчиво вдаль и думая о том, что происходит в воображаемом пространстве игры. А мастер эту заявку обрабатывает и выносит вердикт. Сработало, не сработало, хорошо получилось, плохо, кинь кубик или да, я кину, или напомни, что в листе персонажа написано. Соответственно, считается, что в играх более новых игрок делает заявку, глядя в лист персонажа. Типа, вот у меня там вот такое-то умение и такое-то, какое же мне вот сейчас подойдет. И если ничего не подходит, то ничего делать и нельзя. Второе откровение. Игрок полагается на свои силы, а не силы персонажа. Здесь имеется в виду, что опять-таки нельзя закидать проблему кубиками. Вместо того, чтобы зайти в комнату подземелья, кинуть на поиск ловушек и потом кинуть на их демонтаж, нужно описывать, где именно ты чего ищешь, палкой какой длины тыкаешь в какую точку и так далее. На таком уровне может и хорошее откровение, но я всегда относился к нему весьма прохладно. Видите ли, если уж мы позволяем всяким там ботаникам играть кононов с 20 силой, которые пробивают стены ударом кулака, то я не вижу причин ущемлять как бы то ни было в этом и ищущих ловушки воров и уж тем более изучающих магию волшебников. Да, конечно, заявки должны идти грамотно и голову надо использовать свою, а не персонажа, но есть миллион вещей, которые персонаж знает и умеет, а игрок может и не знать или не вспомнить в тот момент. Но каждый раз наказывать за разницу между ними, это значит расшатывать всю систему ролевой игры, где один настоящий человек играет роль другого, выдуманного. Финч на самом деле здесь хотел вот чего сказать. Если победа в столкновении, в бою или еще каком-то конфликте достается условно персонажу, то игрок останется более доволен этой победой, если она окажется последствием того, что сделал или выбрал сделать именно игрок, а не персонаж. Если, скажем, игрок может сказать, если б я не сказал заглянуть под кровать, мы бы тайный ход не нашли. Это гораздо более комфортная мысль, чем мы нашли тайный ход, потому что у меня обнаружение плюс 7. Потому что плюс 7 это не лично твоя заслуга, то есть э, косвенно да, но на самом деле нет. То есть оно просто где-то записано, и так уж получилось, что оно плюс 7. Активное же использование этого откровения без понимания того, на что оно направлено, ведет только к спорам и ощущению того, что мастер вечно строит подлянки. Это в свою очередь ведет только к фрустрации и к взаимным подозрениям. Есть такая старая байка про Паладина и Бельведер, о том, что мастер, описывая местность, заявляет, что вот вы вышли из ворот, и недалеко от вас на возвышении стоит Бельведер. И партия такого слова не знает, пугается, начинает там задавать вопросы, определять магию, зло и добро, как-то там обращаться, окликать этого неведомого монстра, спрашиваясь, из чего он там сделан, и даже использовать волшебные снаряды, которые по второй редакции не наносят урона предметам. Поэтому мастер невозмутимо отвечает, что он нулевой, это же Бельведер. В итоге запаниковавшие игроки в ужасе пытаются убежать, а выведенный из себя их тупизной мастер заявляет, что это бесполезно. Бельведер просыпается, догоняет и съедает их. Кто не знает, Бельведер это типа беседка такая. В оригинале использовалось тоже не очень сильно распространенное слово газибо. Есть перевод байки со словом «беседка», но он как бы скрывает суть. Следующее откровение это «храбрость, а не супергероизм». Финч объясняет этот пункт разницей между Бэтменом и Суперменом, но это как бы не очень очевидно для понимания русскоязычного читателя, потому что мы на этом всем не росли, и мы знаем каждого из них там по полуторам фильмам. И кроме того, слово «храбрость» и слово «героизм» в английском языке однокоренны, из-за чего многие люди, читающие только заголовки, да и то наискосок, они считают, что в старых традициях нельзя играть за супергероя. Это, очевидно, глупость. Можно играть в любых традициях, на любом уровне. Смысл здесь в том, что в Супермена как бы вырасти невозможно. Он сразу родился такой вот бесконечно сильный инопланетянин, иммунный практически ко всем формам урона, кроме там одного какого-то особого минерала. И так он дальше и существует. Бэтмен же он как бы сделал себя сам, да, у него там была куча денег, но по идее он добивается своих целей тем, что он внимательно изучает обстоятельства, окружение, противников, старательно готовится к противостоянию с ними, здорово в процессе рискует собственной шкурой и все-таки одерживает верх. Ну или нет, но тогда уже хуже. Пример могучего инопланетянина, по которому можно замечательно играть в старых традициях, это, скажем, доктор Кто. Ему тысяча лет, он много всего знает и умеет, у него даже машина времени, извините, своя есть. Но у него нет тех недостатков, из которых практически сделан Супермен, и не нужно извращаться, чтобы найти ему вызов. Системы старой школы ролевых игр по супергероям, даже комиксовым, тоже существуют. Из того, что я много играл, это была ну, не, не игра 70-х годов, а моя собственная игра «Эпоха древних». Это, ну, она сделана на движке Фузиона, точнее, это была вот анимичангсовская версия, диалект под драконий Жемчук, сделанный Фузион. И, наконец, четвертый его момент, это отсутствие игрового баланса. Этот пункт тоже неверно часто трактуют, но я лично был очень рад у него это вычитать, потому что дословно такой же пункт был в моем списке базовых принципов как раз эпохи древних. И это было за три года до статьи Финча. Видите, я был сторонником старых традиций еще до того, как это стало популярным. Итак, что такое отсутствие баланса? Это значит, что в абстрактной игре по, скажем, ну, пути искателю, вот у нас есть партия, скажем, персонажей пятого уровня вас там четверо, вы идете искать себе проблемы на разные части тела, и когда вы их находите, эти проблемы, так уж вот оказывается, имеют вызов как раз пятый. И тогда вы эти проблемы успешно закидываете кубиками, с некоторым ущербом или для, вос... для восстановимых ресурсов, и так вы можете сделать несколько раз за день, после чего вам нужно идти отдыхать, и дальше вы можете продолжать это делать. Как неправильно понимать этот пункт? Что если вот вы идете по лесу партии пятого уровня, и вам по часам надо было бы, пора бы уже как бы заполучить случайное столкновение, мастер вам кидает чего-то такое по глобальной таблице всевозможных монстров, выпадает у него что-то там такое случайное, и что выпадет, то выпадет. Может Амеба, может Тараска. И дальше как хотите. Так тоже некоторые играют, но все-таки с ограничениями, которыми они так или иначе приходят, потому что иначе слишком часто будет или скучно, или будет камнепад и все умерли. Что тоже по большому счету не только обидно, но и опять-таки скучно. Как правильно понимать этот пункт? Что мир игровой под вас не прогибается. И будете ли вы идти по дороге, где орудуют разбойники, пятым уровнем или двадцатым, неважно. Разбойники будут первого, второго. Потому что если где-то там заведется разбойник 5 -го, 10 -го, или не дай бог 20 уровня, на него организуют облаву силами барона или герцога или кто там ответственен за защиту или безопасность в этой области. Нормально существовать города и села по соседству с высокоуровневыми бандитами не могут. И если эти бандиты не встроены в государственную систему, но это тогда слишком жизненно получается, не всем по и если мастер хочет сделать столкновение с бандитами первого-второго 2 не уровня нескучным для персонажей 5-го, с их огненными шарами, невидимостью, скоростью и так далее, то он должен выдумать что-то эдакое, засаду, заложников, еще там что-нибудь. Вполне нормальным решением, кстати, будет и намеренное бездействие разбойников. Их разведка видит, что мимо, них лагер, мимо их лагеря идут до зубов вооруженные знаменитые, именитые герои, и разбойники мирно расступаются и пропускают их с миром, потому что знают, что если что, то их выпилят вообще не сбавляя темпа. Это нормальное поведение для таких разбойников. Есть еще много всего, чем старые традиции отличаются выгодно от традиций новых, скажем, простотой. Игромеханические решения современных нам ретро-клонов весьма нетривиальны. И не могли быть выдуманы в 70-х годах. Это продукт многих лет эволюции. И в том числе последствия того, что по геймдизайну сейчас пишутся книги, читаются лекции в университетах, пишутся статьи в академические журналы. Но в общем и целом они более просты и более вылизаны. Там нет лишних 5 механик на процентниках с шагом бонуса плюс 5%. Потому что все знают, что это эквивалентно механике на 20-гранниках с шагом в единицу. А шаг в единицу это хорошо, потому что мы как игроки сразу понимаем, что такое плюс 1 и что такое плюс 2. Но самое главное, чем меня тянут к себе игры старой школы, это входной порог. Чтобы выучить новую систему достаточно буквально получаса чтобы разобраться в каком-то правиле буквально минуты. Чтобы понять, о чем модуль, нужно открыть его первую страницу и просто прочитать напечатанные на ней буквы. Пару дней назад мы сели дальше играть по циклопам и цитаделям. Э, ну, плейтест. И обычно я веду по своему мега-подземелью, которую я тоже таким как бы нехитрым способом допиливаю до презентабельного в какой-то момент вида. Но тут там что-то... Э, партия зашла в белый пока что угол э, карты. Я был уставший, не выспавшийся и пока что без вдохновения. Ну и как бы дело известное и поправимое. Взял книжку с полки, да, вдохновляйся себе. Вот я взял «Возвращение рунных властителей». Вот. Ну как бы когда-то давно, когда оно только выходило мелкими кусочками и на бусурманском еще языке, я это уже читал. Но оно забывается, поэтому надо было обновить. Да и вообще как бы есть красивое издание на хорошем русском языке, почему бы и нет. Первые 10 страниц обо всем чем угодно, только не о том, с чего мне начинать игру потом наконец идет уже игровой материал и тут следующая подстава до того как начнете играть ознакомьтесь с описанием send поинта это город на страницах 386 -403 и вот я уже бегу на страницу 386 там здоровенная карта на полсотни локаций я читаю читаю читаю потом возвращаюсь достаточно ли я прочитал нужно ли еще на какую-то 500 какую-то страницу заглянуть или еще куда Дай ответ не дает ответ. При всем этом начало хорошее, годно выдуманное, легко объяснимое. Партия бродит по городу, где празднуется какой-то фестиваль. Вокруг них ярмарка, прыжки в мешках, там споры о том, кто больше выпьет, вкуснее или копченый тунец сделанный на этой улице, чем олени бифштекс на той, и все такое. Освещение нового храма, вокруг на и вдруг как бы на них нападают гоблины, убивают собаку, устраивают поджоги, вообще ведут себя по свински. Отражение этой атаки дает возможность героям показать себя, знакомит их с ключевыми персонажами, которые потом видят, что гоблины были отвлекающим маневром, параллельно кто-то влез в склеп на кладбище и так далее завертелось. Но скажите мне это сразу, дайте мне табличку какую про разные ярмарочные развлечения и разные гоблинские пакости, чтобы я сыграл на этой разнице и все, я готов играть. Какие руны, какие колодцы, зачем мне стать стражников на пол страницы. Я не хочу знать, что у них колчужный доспех 20 стрел в колчине и выносливость 14, а не, не дай бог 15. Я поиграть хочу, дайте мне поиграть. Сам текст написан очень хорошо, переведен хорошо, красиво, все. Ну, кроме того, что это Рейнольдс, но как бы это моя, мое личное э, неприятие. Но дайте мне поиграть, не заставляйте меня идти на 386-ю страницу и штудировать карту. Вот. Ладно, я хотел еще сегодня затронуть тему так называемых промежуточных традиций, которые по моему личному ощущению тоже там на две довольно различные группы делятся. Но это уже будет как-нибудь в другой раз. Главное, кроме моих жалоб, из сегодняшнего выпуска вы можете вынести следующие откровения Матвея Финчи. Старые традиции это раз, Вердикты мастера лучше, чем правила в книжке. 2. Вклад игрока важнее, чем вклад персонажа. 3. Храбрость выше супергероизма. И последнее. Игровой баланс идет после всего остального. Как-то так. С вами был Радагаст, хороших вам игр и удобных, теплых и подходящих вам игровых традиций. Если понравилось, увидимся еще.